Ну что, друзья, всем привет, и с вами я, Михаил Шилов. Вы мне задавали раньше вопросы часто по поводу Таиланда и по поводу тайского массажа. Вот я нахожусь сейчас в Таиланде, на Пхукете. И откуда же еще рассказать о массаже тайском, как не из Таиланда непосредственно? В этом видео я расскажу о том, какова от массажа тайского может быть польза, кому что она будет, а кому не будет, что полезно в нем, что бесполезно, а что может оказаться вредным, и какие подводные камни могут быть. Но вообще, конечно, тайский массаж – это офигенно классный вещь. Скажу вам э, сразу, что тайский массаж – это э, такое собирательное понятие, и разновидностей массажа существует достаточно большое количество. Начиная от всем известного футмассажа, как это массаж стоп, вот. Дальше классический тайский массаж, это всего тела, такая штука, когда тебя ломают и корячат по-всякому, что кости хрустят. Это oil массажи различные, спорт массажи и так далее. То есть их в каждом салоне набирается иногда до двух десятков значит, услуг, которые могут оказать тайские массажисты. Надо значит, отметить то, что в Таиланде эта деятельность сертифицирована и.. Даже в самых захудалых таких салончиках, как правило, все те, кто там э, зарабатывает на массаже, они все сертифицированы, потому что это является национальной такой темой, тайский массаж является национальным достоянием, и государство следит за тем, чтобы это понятие как тайский массаж не было дискредитировано. Поэтому, как правило, делают они все хорошо. Но любая хорошая вещь, она хороша только там, где она действительно ну, по месту. Так вот, друзья, хочу сказать, что тайский массаж особенно хорош тем, кто ничем не болеет и здоров. Это прекрасный метод в профилактике разных заболеваний опорно-двигательной системы, а также хороший метод для быстрой реабилитации после травм и, опять же, хороший метод для того, чтобы быстро восстановиться, если вы занимаетесь активным спортом, ведете здоровый образ жизни, большие нагрузки физические, то есть устаете здорово, вот тут это все по месту. Вот. Если же кто-то говорит, о, я поеду в Тай, и там эти чудесные там, практики, хиропрактики, мануальчики китайские там поставят меня на ноги, у меня там грыжи две-три там грыжи, остеохондроз ужасный, все болит, там, да, прострелы постоянные. вот они меня вылечат. Ребят, вы сильно заблуждаетесь. Вот как раз об этом сейчас я и поговорю. Давайте сначала для кого и кому тайский массаж в тему. Я уже, вкратце, раз, значит, натабрисовал это дело. Тайский массаж абсолютно безвреден, то есть смело можно его делать тем, у кого никаких проблем, со здоровьем нет, со здоровьем опорно-двигательной системы, то есть вот, все хорошо. Вот, тогда никаких проблем ни острых, ни хронических заболеваний. То есть это прекрасный метод восстановления. Вы получите, во-первых, как удовольствие, но ну, тут зависит от степени вашей подготовленности, то есть если вы только начинающий и у вас нет опыта, получать удовольствие от подобной процедуры вам лучше так называемый фаранг стайл то есть когда у вас сильно комячить не будет то есть это для белых людей что называется фаранги это, это для них вот. то есть это более такая мягкая тема по мере того как такой появится значит, опыт вы начнете получать какое-то мазохистическое удовольствие от того что вам делают несколько что ну, как болезненно вот. Балочками нажимают посильнее, локтями, пятками там давят и коленями, скручивают сильно. То есть реально получается кайф. Но это связано с тем, что очень много проблевых рецепторов находится в сухожилиях и мышцах. И при вот таком воздействии происходит большой выброс эндорфинов санкефалитом. И чем это дальше вам сильнее делают, тем вам все больше требуется порция, чтобы пощутить кайф. Походит до того, что я люблю, например, very-very strong. То есть любой другой... От так массажа как делают, надо мне кирпичей наложить. Называется, кто делает упражнения? Я, ну, я в качестве подставки выступаю. Я бы сказал, ну, там упражнение на козле, но, ну, я бы я не ходил. Ой, ну. Миш, какие твои впечатления? Как будто в партер попал под какого-то такого -то а? мастера на <связывая> ММА. И а это при старые. живой жене. Ты на пили <связывая> Лежи и наслаждайся. Парочку болевых, говорю, провели мне, теперь уже добиваю Просто совсем окончательно. Но сказали, жить буду. Сейчас пальцы вырвут. Ну вот э, со временем привыкаешь и ну, даже он, как бы нравится. И после этого, э, выходишь, ну, как обновленный вообще совершенно. Э, ну, реально, когда прокомячит хорошо. Вот. Так вот, когда занимаешься активно спортом, мышцы сзади уставшие, натруженные, утомленные такие массажи, которые хорошо восстанавливают микроциркуляцию ну, в, в мышцах, убирают какую-то крепоту, расслабляют связки, сухожилия и мышцы. Вот это вообще потеря по вот. теме. Для тех, кто спортом не занимается, тоже хорошо. Потому что, опять же, наставление микроциркуляции все равно не ведет почему потому что задние какие-то возникают. Э, компрессии, блокады мелкие и размять их очень даже хорошо. Вот. Тем более, что вам, вас обязательно покомячут таким образом, что мобилизуют все мышцы, сухожилия и суставы в рамках э, тех амплитуд, которые вы просто в жизни вряд ли применяете. Поэтому польза от этого явно будет, и мобилизационная в том числе. То есть это вообще как бы, хорошо. Вот. Хорошо тем, кто восстанавливается после травм. Когда у вас было какое-то растяжение, там, разрыв мышц, у вас образовались какие-то легкие контрактуры, рубчики, то есть ограничена подвижность, неподвижность определенная. Вот тогда это тоже хорошо. То есть вы все, вам все это растянут, ну, мобилизуют, просто великолепно. Но надо, конечно, понимать, что один сеанс это ничего. То есть надо брать, ну, как минимум, 5 сеансов, может быть, десять. Вот. Можно пробовать э, самые разные массажи. Но если у вас какая-то целевая тема есть, например, да, именно восстановление после травмы, то можно прицельно работать над какой-то частью. Но несмотря на то, что вы закажете какой-то конкретный массаж, вас абсолютно все равно промассируют полностью. Просто сделают акцент, предположим, на ноги, но закончится тем, что вам и шею растянут, и межлопаточную зону проработают, и руки в том числе. Даже если вы заказываете фук-массаж, это стандартная процедура, то есть просто над ногами будут работать 45 минут, 15 минут выделяют остальное. Если вы работаете тайский массаж прям полностью, сам целиком, то там распределяется ну, ну, равномерность. Если закажете массаж рук. Значит, руки будут 45 минут работать, а потом остальное тело еще 15. Минут. Ну, в общем, вот так это примерно. Вот, кому не рекомендован тайский массаж? Если, опять же, вы занимаетесь спортом и получаете, что какую-то травму в виде растяжения или разрыва мышц. Не знаю, сможете ли вы диагностировать эту вещь, хотя у меня поэтому есть несколько видео, но это отдельная тема, но если вы такую травму получили, то массаж любой абсолютно противопоказан, потому что это лишь усугубит отек, спровоцирует образование более сильные гематомы и так далее. То есть, это, кстати, проблема, это будет на 100%. Вот. А другой вопрос, если вы, предположим, занимаетесь кроссфитом или силовым тренингом, и чувствуете, что вы перетренировали, натрудили какую-то связку, и она реально побаливает. протаторный манжеты, где-то еще, то есть просто чувствуется крепатура мощнейшая. А вот здесь тайский массаж абсолютно теме. Один раз у меня в Таиланде я просто отжимался на петлях ТРХ и переусердствовал. И у меня в, в передней порции э, дельтовидной мышцы э, возникла острая боль. Я даже руку поднять не мог вверх. Вот. Но я знал, что у меня нет ни растяжения, нет отрыва. Просто это крипатура очень сильная. И такая вот локальная вот, и боль прям точечная. По месте прикрепления э, ну, мышц. Мне за один день сняли, за один массаж, вернее. Сняли болевой синдром, и я спокойно смог продолжить на следующий день тренировки по тайскому боксу. Если типа, бы я ничего не делал, да, массаж такой, то все. Это бы на неделю бы восстанавливалось, пока мышца бы сама не отпустилась бы ну, потом, со временем. Значит, уставший крепатурить, и все прошло. Вот, значит, такие вещи. Значит, кому противопоказано еще? Это вот тем, кто говорит, я хочу вылечить какие-то грыжи, прострелы в шее, там, и все такое. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Тайский массаж довольно значит, агрессивный метод лечения. То есть, э, я сказал, что когда ее делают, то выходят часто за рамки физи и физиологических амплитуд. И воздействие э, достаточно сильное, когда идет э, воздействие на скручивание позвоночника и тому подобное. На прогиб, на переразгиб. А учитывая тот факт, что массажист работает с вами без предварительной постановки диагноза, он вам не обследует, у вас ни мануальным методом никаким, у него нет объективных методов исследования, рентгеновского там, исследования, томографии и все такое прочее. Поэтому метод у него, в общем-то, по сути, универсальный. Он ориентируется на ваши чувства. То есть, если вы там ну, скрипите зубами там, от боли, скрикните, застоните, он там, спросит, все ли нормально, можно ли сильнее, или это послабее и так далее. То есть, вот в этом плане, да, он как-то ну, корректирует все. И все. А так у них метод универсальный, как бы рассчитан на среднестатистического такого человека, только все варьируется от того, насколько подготовлен, то есть готов э -э, терпеть боль, не готов терпеть боль и так далее. А методы у них одинаковые, то есть скручивать будут у того, у кого есть самая грыжа, и тот у кого ее нет, он одинаково сильно. И вот если у человека проблемы, то такой агрессивный метод действия может вызвать к пульсию пульпозного ядра, то есть вообще грыжа может выпасть, да, может произойти, если какие-то листезы есть, предположим или или торсии позвонков, то это может вообще э, спровоцировать сдвиг позвонков в, в, не в ту сторону, куда надо, и ваши проблемы могут усугубиться просто капитально. И ваш отпуск и отдых превратится в муку, вы будете на четвереньках просто ползать сам, и в отеле и.. Ну, просто мучиться у вас будет острейший приступ. Вот. вот и все. Поэтому не надейтесь, то что они какие-то волшебники, чудодеи какие-то. И вот прямо вылечат вас. нет Если у вас какая-то серьезная такая проблема, они не врачи, понимаете, они, они массажисты. Они не умеют работать с какими-то ну, как бы диагнозами, которые связаны с костным аппаратом и позвоночником как таковым, вот, потому что для этого нужны пред, ну, предварительные методы, скажем так, обследования. Вот то, что касается мягких тканей, мышц соединительных тканей, вот здесь они, конечно, божественно работают. Поэтому те, у кого есть там остеохондроз, там, что-то еще, вы можете попросить вас не скручивать просто, да, не прогибать, а просто поработать над мышцами, они все это понимают. То есть просто скажите масло массаж, вот, ну, это масло массаж, то есть массаж на мышцы, вот, или скажете фаранг стайл, и, там, чтобы не ротировали вас, да, то есть просто покажите, на пальцах, объясните, они это делать все это поймут, скажете нет, вот этого не надо. Вот. И тогда они проработают вам мышцы, соединительную ткань, связки, сухожилия. Вот это пойдет абсолютно на пользу точно всем. Вот здесь как бы навредить практически невозможно. Если у вас острые травмы нет, то воздействие на мягкие ткани, на мышцы, на сухожилия, на связки пойдет всегда только на пользу. Вот. И здесь они, конечно, очень хорошо находят все проблемы. Это из-за опыта большого, из-за опыта большого работы со спортсменами. Я живу совсем недалеко здесь от э, Тайгера, от, от Тайгер Кэмпа, это кемп тайского бокса и значит ММА, но ну, тут есть все, тут в зоне кроссфита и силового тренинга, то есть здесь улица, на которой это все находится. Это МЕККА, э, ну, для спортсменов со всего, в общем мира приезжают сюда самозаниматься и профессионалы, и любители, э, очень много спортсменов находится. И, конечно, здесь через каждые 10 метров находятся салоны массажа тайского, в котором работают люди, которые собаку съели на спортсменов, что называется. Вот. И они прекрасно диагностируют все проблемы. Они находят и закрепатурившие какие-то даже пучки в мышцах. Вот у меня такой часто выкрыш бывает. Когда я долго бегаю по много дней подряд без отдыха, вот. у меня начинает укрепить сильно значит, икры. Каких в каких-то определенных местах. Я даже могу прощупать сам, что у меня появляется какой-то прям желвак там. Они махают, вот находят, отлично все это разминают. То есть все вот это работает просто великолепно. Здесь пусть пользы Поэтому, друзья мои, делайте вывод. Еще раз я э, делаю такое резюме. Самое важное. Кому противопоказан тайский массаж в полной мере? Тому, кто получил острую травму, такую как разрыв, растяжение, подвывер, вывер, массаж здесь противопоказан абсолютно. И, тот, кто... и я также противопоказан тем, кто имеет реальные проблемы с позвоночником, таких как грыжи, частые прострелы, э э э регулярные, вот, привычные выехи а плеча и так далее. Вот такие вот Здесь массаж китайский э, в полном объеме, в противопоказании. Ну, кому показано, повторять не буду. Можете, если что-то не запомнили, это видео пересмотрите с самого начала. Ну, все, друзья, всем удачи, пока!